Как хорошо, что я снимал. бище, блядь. Удали, блядь. Не удалю. Не удалю, не удалю, не удалю. А, не удалю.